Всем привет! С вами в эфире Портал 713 и я его ведущая, Хмелькова Ольга. И сегодня у нас будет не совсем обычный ролик. Сегодня мы поговорим на философские темы и на некоторые мои субъективные суждения. Я попрошу особо не реагировать остро. Так о чем же мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о системе, как таковой, не только с философской точки зрения, да, но и с точки зрения ее сути, как таковой, какие она выполняет функции. Что же такое государственная система? В первую очередь государственная система – это некая тюрьма. Я бы так сказала, тюрьма, в которой каждый осужденный или каждый в нее попавший Имеют определенные обязанности. Да, у осужденных обязанностей больше, у вертухаев обязанностей э, чуть-чуть поменьше или чуть-чуть побольше, в зависимости от того, что они выполняют и как выполняют, да, в том числе и моральные обязанности. У них есть определенные. И есть обязанности, которые обязывают их хранить определенные тайны, да, и не пользоваться этими тайнами, что о, на, на самом деле накладывает отпечаток да, на их деятельность. Но, тем не менее, в в двух словах суть системы это определенная тюрьма да это рабская система я про это всегда говорила и буду говорить и те кто ищет выгоды от рабской системы те наивно заблуждаются потому что выгоды в рабской системе нет никого в рабской системе есть пайка или суточная похлебка на которую вы можете рассчитывать чтобы не сдохнуть и то только в том случае, если вы будете вести себя хорошо и соблюдать тюремный режим. Если вы будете плохо себя вести и не соблюдать тюремный режим, то у вас и эту пайку отберут. И вас выкинут не просто на улицу, да, потому что улица – это понятие растяжимое, но на самом деле вас выкинут куда-нибудь на задворке все той же тюрьмы, где а, отлученные от пайки, да, то есть от общей столовки, вы неминуемо сгините. Вот так вот в красках я могу рассказать, да, что такое система, кратко, емко и понятно. Значит, те, кто все еще как-то думают, да, что они здесь имеют какие-то права, что нужно обязательно добиться, стать гражданами, да, по, по всей форме, вот, или там поменять 150 раз паспорт, и надо получить правильно паспорт, и тогда ну, уж точно у вас будут тут определенные привилегии. Нет, ребята, привилегий у вас не будет. Вы можете надурить систему «раз», вы можете надурить систему «два». Но ну, в общем и в целом вы надурите сами себя. Значит, я вам просто скажу для предостережения, да, что все, кто так или иначе а, вас подвигает к тому, чтобы пойти сдать свой паспорт или забрать форму П1 и так далее, и не рассказывает, что вам делать с вашим имуществом, которое у вас есть, то имейте в виду, ваше имущество может быть муниципалитетом, признано выморочным, и ваше имущество может отойти муниципалам. Зачем они очень, между прочим, хорошо следят? Да? Если вы выписываетесь из системы, то ваше имущество признается ничейным и забирается. И дальше это уже совершенно не ваше имущество. Значит, если вы думаете, что у вас какие-то есть договоры купли-продажи, которые являются первичными, которые доказывают, что это ваше, вы глубоко ошибаетесь. Я вам сейчас на пальцах объясню, почему. Есть такой закон, по-моему, он 91-го года, 32 0 какой-то там, в общем, мне не важно, он есть. Я про это уже много-много раз говорила, и даже где-то он у меня выложен в канале, в Телеграме. Ну, суть этого закона такая, что земля, вся земля, да, она отписана муниципалитету. На самом деле, кто не найдет этот закон, не страшно. Вы открываете устав любого муниципалитета, абсолютно любого, и там вы увидите, что недра, земли, воды, там и все, все, все, да, любые природные ресурсы принадлежат муниципалитету. Что это значит? А это значит, что муниципальное образование, а оно же у нас по закону равно МСУ, это есть самое что ни на есть владелец земли. Если вы откроете земельный кодекс и начнете там внимательно читать, то вы увидите, что владелец земли гражданским законодательством у нас особо охраняется. И что же тогда получается? Что муниципалитет, как юридическое лицо, владеет землями, недрами и всем, чем он владеет да, в рамках своей территории. Так вот, земля принадлежит муниципалитету. А все постройки на этой земле называются по закону сервитут. Это некое такое обремененное имущество. Да? То есть оно как бы ваше, но оно как бы не ваше. Почему? Потому что закон защищает всегда владельца земли. Вот, собственно говоря, по такому принципу у нас построены все СНТ, все коттеджные поселки, все кооперативы и так далее. То есть есть некий владелец земли, который на своей земле строит дома, Выделяет под эти дома участки, а может быть и не выделяет, это уже не важно. Да? Потом квартиры в этих домах продает, либо продает сами дома, да, если это частный сектор. Но суть остается та же. То есть все, что находится на этой земле, у которого есть владелец, да, принадлежит этому владельцу. Но с одним лишь маленьким «но». да, все имущество, которое в качестве сервитута расположено на этом земельном участке, оно, собственно говоря, регулируется только желанием и хотением владельца земельного участка. Поэтому если владелец земельного участка скажет вам платите, вы будете платить, неважно за что, он вам нарисует вывоз снега летом, он вам нарисует э, какие-то услуги ЖКХ, он вам нарисует все, что угодно. Хоть там, не знаю, каждый день он будет вам менять лампочки на участке, уличном освещении, да, и будет вписывать вам 100 тысяч рублей, и вы будете за это платить? Потому что так решил владелец земли. И если вы каким-либо образом считаете, что ваше здание, строение, да, или, не дай бог, квартира принадлежит вам, да, то вы глубоко заблуждаетесь. Почему? Потому что посмотрите на свои документы. Вот Что такое документы на квартиру или на любую недвижимость? А это, собственно говоря, свидетельство о праве собственности. То есть собственности у вас нету. У вас есть на нее право, то бишь только бумажка. Вы, соответственно, оформляя договор купли-продажи, да, вы оформляете договор купли-продажи бумажки. Не самого имущества как такового, а бумажки. И вот по договору купли-продажи, которую многие считают первичным учетным документом, да, и подтверждением вашего, вашей собственности, да, нет, ребята, вы заблуждаетесь. Договор купли-продажи имущества это есть не что иное, как договор купли-продажи определенной ценной бумаги под названием Право собственности. То есть вы одну ценную бумагу купили, другую продали, да, ну или сразу совместно это сделали в одном договоре. Никакое имущество никуда не переходит на самом деле. Имущество является сервитутом. У этого имущества, как правило, да, тоже есть владелец. Если у вас какой-нибудь муниципальный дом, а все дома у нас муниципальные, да, жилые дома. Почему? Потому что откройте жилищное законодательство. Вторую, четвертую статью почитайте, там что написано? Что право собственности на квартиры или там на жилье, на имущество регистрируется в каком фонде? В государственном и муниципальном. Соответственно, все жилое имущество – это государственный и муниципальный жилищный фонд. Но никак не ваш. Понимаете? Жилищный фонд, государственный и муниципальный, он всегда был, он всегда будет, он всегда есть. И вы Ребятки, имеете только ценную бумажку, которая называется право собственности. И передаете вы ее по договору купли-продажи только эту бумажку, но никак не квартиру. То, что вам в законе говорят, что а, переходит у вас право владения, распоряжения имуществом. Да, переходит, но у собственника. А вы не собственник, вы владелец права. А это две разные вещи да? – владеть собственностью и владеть правом. Это как «я имею работу, и я имею право на работу». понимаете? «Я имею машину, и я ее вожу, да? и я имею право на машину, и имею право ее водить». Ну, в общем-то, собственно говоря, что я хочу сказать, что право еще нужно реализовать. Так вот, прежде чем пойти Российской Федерации, кинуть в морду ее паспорт, да, или украсть оттуда форму П-1, что, кстати, бесполезное мероприятие, потому что они ее восстанавливают, или по предыдущей форме вас будут судить, неважно, вы подумайте о том, что ваше имущество в этом случае станет выморочным. И вернуть это выморочное имущество, если оно признано по постановлению муниципалитета таковым, да, вы можете только через суд. Но ну, а в суде, как известно, да, взятки гладких судов у нас не существует. У нас сейчас все суды – это ФКУ. Федеральное казенное учреждение. Мало того, что само по себе федеральное уже говорит о том, что это некая подсистема, которая к государственной системе не имеет никакого отношения. Да? Дальше. Кае учреждение это исполнительные органы власти. Соответственно, мы понимаем, что раз у нас суды стали ФКУ, да, то никакой судебной власти в судах уже в помине-то и нету. Ну, кто ходит в суды, те знает, да, что там не то, чтобы судебной власти нету, там уже давно и законов нету, и честного, справедливого, беспристрастного суда нету, и фемита там уже не просто ослепла и оглохла, она вообще <laughs> наглухо башню потеряла. Вот. Поэтому, ребят, прежде чем ввязываться в какую-то авантюру, да, вы Сначала подумайте, что вы будете делать со своим имуществом. Почему? Потому что вернуть вы его потом не сможете. Все, что принадлежит системе, должно в системе остаться. Значит, кто не понимает, приведу вам аналогию. Мы все находимся в большой психбольнице. И вот вас поместили в эту психбольницу «вылечиться». Вместо того, чтобы лечиться, да, исправно принимать лекарства, разбираться в тонкостях своего диагноза, как с вами такое приключилось, что с вами происходит, почему вы здесь оказались, да, вы ведете борьбу за свою койку. Более того, вы ведете борьбу за подушечку помягче, да, за одеялко потеплее, за простыночку побелее и так далее. И когда вам говорят, хорошо, мы можем тебе предоставить хорошую кроватку, мягкую подушечку, тепленькое одеяльце, но ты за это должен платить. И вы начинаете возмущаться, да, как это так, все должно быть бесплатно, я же здесь у вас полностью на лечении, я хозяин психбольницы. Да? Вот, ну, над вами санитары посмеялись. Ты хозяин, конечно, да, но плати. И что-то у нас тут не ладится, да, собственно говоря, я-то хозяин, но почему-то я не хозяин. Ну, потому что, ребят, потому что если вы не можете читать законы и не понимаете, да, я уже сто раз говорила а, про то, что открываете уставы муниципалитетов, и вы увидите, что вся земля, вся недра, все начинается с земли, все принадлежит муниципалитетам. Муниципалитетам – это юридические лица которые по-хорошему должны быть зарегистрированы в Минюсте, да? там особого рода печать должна стоять на уставе и так далее, но этого не происходит, и этого нет. По крайней мере, мы не нашли ни одной печати Минюста на уставах наших муниципалитетов, но суть не в этом. Так если у вас нет земли, ребят, то вы хозяева чего? Бумажек? Бумажек? Я вам задаю такой вопрос, просто задумайтесь, вы хозяева бумажек. Вам ни квартиры не принадлежат, ничего не принадлежит. И вы не можете осознаться, что вы здесь в статусе психов. Кстати, вот знаете, да, что в роддомах делают пяточные тесты, вот, неонатальные скрининги они называются или как-то так. Ну, в общем, суть этого скрининга в том, что каждому порождению присваивается диагноз «даун». Вот сейчас вместо «дауна» 5 диагнозов присваивается. Вот. то есть вы больны. Вы больны, вы находитесь в стационаре на лечении а, по законам государства. Когда роженицу выписывают из роддома да, с маленьким ребенком, а, их признают. Мертвыми. Вот, вы это все прекрасно знаете, поэтому создают физические лица. Кто такие физические лица? Это мертвые лица, да, и, ну, у них статус практически одинаковый, как Юр-лицо. Ну, это так, для, кто еще не понимает, что здесь происходит. Так вот, ребят, очень часто я слышу и от блогеров, в том числе, да, и от многих слышу, что мы народ, мы власть, мы такие молодцы. А как же власть может быть? И народ может быть властью, если у народа нет земли? Если вся земля, недра принадлежит муниципалам, какая же вы тогда власть? Вы тогда хозяин чего? Хозяин бумажки, которую вам фантики дали? Кстати, вот еще про договоры купли-продажи, чтобы вы осознали. Закину вам такую удочку. Вы за какие такие бумажки купили квартиру свою, машинку свою? За какие бумажки? Вы их где эти бумажки взяли? Вы понимаете, что это фантики, как у незнайки на Луне, да? Там были такие фантики, вот у вас тоже фантики. Это нелегально добытые а, суррогаты. Почему нелегально, я вам объясню почему. Потому что деньгами может называться только то, что вы сами имитировали. То есть вы сами произвели эти деньги. Тогда вы являетесь имитентом ценной бумаги под названием «деньги». А если вы это сделали не сами, да, вы прекрасно знаете, что деньги у нас по закону имитируют центробанк и деньги центробанка, то вы эти деньги как взяли? Откуда они у вас? И какое у вас право ими распоряжаться? Кто вам такое право дал? Понимаете, задумайтесь над этим. Откуда у вас деньги? Да, мне сейчас многие могут возразить и сказать, ну как же я заработал, я их получил в обмен на труд. В обмен на труд вы не получили денег, потому что вы не можете доказать происхождение этих денег. Понимаете, у вас нет ни одного финансового документа, подтверждающего происхождение этих денег. И вы никогда не докажете, даже если вы их взяли в банке, да, вот вы кричите а, все, да, что вот ипотека, кредиты, это все незаконно, это все лабуда, да. И мы, между прочим, стараемся вам объяснять, почему это незаконно, открываем вам глаза на все это дело. Но я просто очень хочу, чтобы сегодня вы задумались глубже. А если ипотека незаконная, а вы взяли на эти деньги квартиру, машину и так далее, тачку, дачку и собачку, да, то они-то законные или нет? Понимаете? То есть откуда это все? Получается, что все незаконное. И получается, ребята, у нас с вами, что мы находимся не просто в тюрьме, да, а мы находимся в тюрьме, в которой мы просто тупо играем в монополию друг с другом. То есть есть какие-то фантики напечатанные, и вот эти фантики ходят по больнице. да, Такая больница, тюрьма, лазарет у нас тюремный. И вот эти фантики ходят по больнице. И вот кто-то за эти фантики себе кроватку поудобнее покупает, да. Кто-то даже на джипах по психбольнице разъезжает. Ну, круто же, что? Но, ребят, все в равных условиях. С точки зрения глав врача абсолютно все в равных условиях. И те, кто на джипах разъезжает и кровать свою высоким забором обколотил, да. И построил там себе целый замок из кроватей. И тот, кто, собственно говоря, последний хрен без редьки доедает. Вот. Все в одинаковых условиях, потому что все неадекватные, психически нездоровые люди с тяжелейшими диагнозами расстройства психики, которые абсолютно не понимают и не могут сложить 2 плюс два, да, и проследить аналогию, что вашего-то ничего нет, никакие вы не хозяева, вот, никакой земли у вас нет, все давным-давно принадлежит юридическим лицам. Вот, конечно, можно кричать, что Российской Федерации тоже нету, можно кричать, да, что их по документам не существует, они тоже никакая не власть. Да, но факт остается фактом. С точки зрения законов, с точки зрения бумаг, они владельцы имущества, они владельцы, они даже собственники, владельцы, да, и, между прочим, они как раз и осуществляют свою власть непосредственно, то есть они пользуются, распоряжаются и так далее. И вот здесь для того, чтобы уже как-то прекратить заходить в различные палаты, вот под названием... Я сейчас не буду перечислять эти названия, да, но вы все понимаете, про что я говорю. В этих палатах ведутся разные игры. Да, кто-то в это играет, кто-то в другое играет, кто-то там паспорта забирает, кто-то еще что-то делает. Но, тем не менее, зорниц у нас тут много. да, И вот кто наигрался, тому бы уже неплохо было бы задуматься. Да, а где, собственно говоря, тут выписка происходит из этой больницы? И что для этой выписки нужно да? чтобы осознать, что я, собственно говоря, здоров уже, и мне пора отсюда выходить. Вот. И такая выписка есть. Это, не, это безусловно, потому что в этом и суть игры. Да, Если ты осознался, если ты все понял, то надо выходить. Так вот, очень хочется мне дать свой ответ Чемберлену, скажем так, да, всем вопрошающим и говорящим, что куда мы идем, куда мы ведем и так далее и тому подобное. Значит, мой ответ будет таков. Никто никого никуда не ведет. Вся наша деятельность связана так или иначе с путем воссознанности. Лично я вижу свою задачу как... Разоблачение, да? разоблачение законов, разоблачение какой-то деятельности да и так далее. Для чего? Для того, чтобы человек, который слушает, которому попадаются в руки материалы, просто осознал, что это фейк, это иллюзия, это не существует, это не моя реальность. И вот так вот факт за фактом, шажочек за шажочком человек осознает, где он находится и каков масштаб того, где он находится. Да? Но когда человек уже совсем близок к выздоровлению, он начинает понимать, что прежде всего, для того, чтобы выздороветь окончательно, нужно произвести полностью процедуру самоидентификации. Я уже много раз рассказывала, что такое процедура самоидентификации. Да? Но почему-то люди так и не понимают, что же это такое. Так вот, что такое самоидентификация? Это способность растождествляться с внешней окружающей средой. И вот как раз-таки вся тайна кроется в этой способности. Если вы читаете закон, и там написано, никто не должен произвольно лишаться своего жилища. Да? Это одна из статей ВДПЧ, всеобщей декларации прав человека. И вы идете и э, начинаете жаловаться, как это так, меня выкидывают по ипотеке, вот тут же написано, как это так, вы нарушаете права человека, никто не должен лишаться произвольно своего жилища. Вот скажите мне, пожалуйста, вы читать умеете, вы самоидентификацию проводить умеете? Там говорится про никто. Вы никто? Как вы докажете, что вы никто? Нет, вы не никто. Вы конкретное фио. На это фио, физическое лицо, записано это имущество. Мы с вами выше только что разобрались, кому принадлежит имущество. Муниципалу. Потому что муниципал – это владелец земли. Соответственно, все, что на его земле, принадлежит ему. Понятно? Поэтому, когда... Вы не понимаете что вы заявляете, кому вы заявляете, как вы пишете, вы не умеете читать законы, да, то вас признают психически неадекватным, и поэтому с вами особо не разговаривают. Вы не умеете читать законы, вы не умеете их применять, да, вы не готовы выздороветь, вас не готовы слушать ни в судах, ни в инстанциях, нигде. Так вот, некоторые товарищи тут очень сильно меня закидывают тапками, да, и говорят, что «не ведитесь на Хмелькову, она вас ведет в никуда», ну, собственно говоря, они молодцы. Я хочу поблагодарить их, потому что они раскрыли мой главный секрет. Действительно, мы идем в никуда. Вот, это правда. Потому что в никуда есть персонажи под названием «Никто». И есть персонажи под названием «Каждый». Каждый и никто обладает великой властью. Великой. По отношению к системе. И если вы начнете понимать этих персонажей системы, кто это такие, и как они получаются, вы получите все ключи от этой системы. И вот это как раз-таки очень страшно для системы, потому что ей страшно терять рабов, на которых она зарабатывает свой капитал. Если в тюрьме не будет, собственно говоря, заключенных, да, то такая тюрьма пойдет под закрытие. Это же неинтересно. Нет, не интересно. А поскольку люди устали играть в тюрьму Российской Федерации, да, надо создать срочно новую тюрьму. Пускай она будет, там, не знаю, Россия, Израиль или ССР 2.0 это уже не важно. Да? Важно а, расставить очень, а, очень грамотно, расставить зазывал. Да, которые будут э, вовлекать более-менее выздоровевших или более-менее э, тех, кому надоело играть в игру под названием Российская Федерация, да, будут завлекать разными способами. Ну, какие, например, способы? А давайте-ка мы всем раздадим пособие в связи с коронавирусом. Ну, поскольку у нас народ пообнищал, да, то они были рады вот этим подачкам детским по 10 тысяч рублей, и все туда побежали. А куда побежали? Куда заявления подали? Да, Никто же не читал, никто же даже не знает. А оказывается, всех в единую базу загнали, да? в новый траст загнали. Да? Есть разные другие трасты. Есть трасты швейцарские, есть трасты там... Ну, в общем, ребят, их очень много, я не буду перечислять. Я думаю, кто интересуется этой темой, вы все про все знаете, да. Где какие трасты есть и кто туда зазывает. Давайте срочно туда писать заявление, давайте срочно сюда писать заявление, да. Вот срочно надо отсюда выйти, сюда войти. Но никто вам никогда не говорит, да, как вообще выйти отовсюду, стать никто. Вот, и стать нигде. Потому что только никто и нигде... Имеет не просто права, да, а он имеет собственность и все блага, которые ему причитаются. И никакое ему даже естественное право, не даже божественное право ему не нужно. Абсолютно. Потому что, потому что он не в системе. Понимаете? Вот когда ты не в системе, да, то ты сразу понимаешь, какие просторы над тобой, перед тобой открываются. Да? Есть земли, никем не заняты. Абсолютно. Ни муниципалами, ни, ни государством, ни системой. Никем не заняты. Пожалуйста, иди, бери, живи. Да, делай, что хочешь. Вот. И более того, тебя будут уважать, тебе будут помогать и тебе будут всячески способствовать. Кто? Да те же системы. Почему? а потому что читайте международные законы. Так прописано. Так прописано. Но этот путь, он очень страшный для тех товарищей, кому он совсем не выгоден. <свист> Понимаете? И этот путь, он откроется и поддастся лишь здоровому человеку, который, собственно говоря, наделен да, умом, совестью, честью, достоинством, который настолько выздоровел, что он умеет адекватно растождествляться, адекватно самоопределяться. Он умеет задавать правильные вопросы. да И он умеет самостоятельно, правильно сам найти свой путь. Потому что из психической больницы, из психиатрической больницы толпой не выписываются. Выписываются по одному. Так вот, ребята, прежде чем плеваться, да, прежде чем кидать тапки, вот, я вам предлагаю просто задуматься и включить голову. А так ли все у нас сказочно. Да? И те, кто создают до сих пор а, новую страну, и те, кто возвращает былое старое, да, в том числе и возрождает СССР, вы просто подумайте, не надоело ли вам да, из одной тюрьмы перекочевать? Ну хорошо, но ну, поменяйте вы вывеску. Была одна тюрьма под названием РФ, будет другая тюрьма под названием СССР. Что кардинально изменится? Чуть-чуть получше будут социалочка, чуть-чуть да? пожирнее поечки, колбаска потолще. Вот это у вас изменится? Что у вас изменится, если вы внутри сами себя не хотите менять? Что у вас изменится в вашей жизни? Абсолютно ничего. Потому что э, никто не хочет сам себя менять. У всех эгоизм, у всех корысть. И у всех жажда наживы. Вот сколько смотрю, все ведутся на деньги. Да? Деньги, деньги, мы откроем там банк, трасс, там еще что-то. да? Будет у нас какой-то свой банк. Мы будем всем деньги раздавать направо, налево. А вы попробуйте жить без денег. Что такое деньги? Деньги, они будут только тогда, когда вы их сами будете имитировать. Каждый сам, каждый. А пока они где-то в чьей-то общей кормушке, обезличенные, да, никому не принадлежавшие. Это не деньги, ребят, это фантики, какой у Незнайки на Луне. И вы все еще верите, что тех, кого вы приведете к власти, да, в любой заварушке, вот именно те, которым вы доверяли, они будут справедливо распределять деньги, да вы никогда даже не узнаете, сколько их на вашем счету было. То у меня, кстати, 70% публики да, все время задают один и тот же вопрос. Где взять мои деньги? А вот у меня встречный вопрос. А откуда они, ваши деньги? Вот просто откуда? Скажите, пожалуйста, откуда вы их взяли? Что у вас есть? Вы что сделали в этом мире? Вы сюда голый пришли и голый уйдете. Вы что здесь сделали? Откуда у вас могут быть деньги? Все почему-то считают, что у них какие-то там супер золотые счета где-то есть, да, там еще что-то. Вы кто такие? Вот просто задайте себе вопрос. Вы кто такие? Откуда вы взяли вообще вот эту информацию? Какие деньги у вас могут быть? Вы в этой жизни ничего не произвели. Вы в этой жизни ничего не сделали чтобы получить доступ к этим деньгам. Вы думаете, что земля ваша? Вы думаете, что, я не знаю, недра и все остальное принадлежит вам? Нет, это все принадлежит человечеству, народам. И оно неделимое, понимаете? Вот неделимое, как общее имущество в МКД. Оно неделимое в натуре никак. Это все общее, просто общее, но не ваше. Это общее. Все, что может, что может сделать народ, это договориться о правилах пользования совместного. Вот это единственный путь, который приведет к созданию общества новой формации. Но пока в головах дележка бабла несуществующего, понимаете, вы новое общество не построите. Как бы вы там не кидались в меня тапками, не обсирали мою деятельность, да? но ну, сами-то вы никуда далеко-то не уходите, ребят. Вы бы подумали об этом, да? Все разумные люди. Вообще, я считаю, что а -а -а, обсуждать другого, да, не, не давая адекватную оценку своей деятельности, это, по крайней мере, ну, как-то не по-человечески. Вот, ну, это ладно, это на вашей совести. Тем не менее, да, я сегодня вам поставила очень много вопросов. И те, кто слушал меня внимательно, я думаю, обязательно этими вопросами зададутся и обязательно на эти вопросы начнут искать ответы, да, или по крайней мере поразмыслят, а так ли это на самом деле, да, то, что я говорю, потому что а, за вот этими эфемерными лозунгами, да, я богат, у меня там охрене ярды на счетах, у меня золотые счета и все, только мне их не дают. Вот это лозунги для душевно больных, понимаете? Если вы здоровый, нормальный, адекватный человек, здоровый смысле здоровья у вас э, в порядке, да, психическое, умственное и физическое в том числе, то единственное, чем вам нужно заняться, да, это адекватной самоидентификацией вот, и растождествлением себя с действительностью. И вот тогда вы в трезво взглянете на мир и сможете его оценить трезво, корректно и правильно. А всем удачи желаю огромной и не прощаюсь. До новых встреч, друзья!